Всем привет! Вы на канале Соплей. Мы играем в игру Ваур. Новая карта, новое обновление. Начинаем. что ты написал. Я проверял, как мне это. Рист, короче, Не знаю, я ничего не видел. У меня бывший актёр из Голливуда любит фильмы Джона Война и Сатану, Сатанов, Ненавида большинство Людей, Похоже, so, меня первого грохнула. Это поросята. А там... А А там, эти, а там... а там... маньяки случайным образом? Ну тут, типа, одна карта yeah. и разные монстры. Типа, ну, You've на каждой карте свой down. монстр hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Культист. Что за звуки? <звуки> где? А что, ты где? Ты звуки? начал уже? Да. А ты не Нет, я ролик смотрю. Я ролик смотрю. Какие ролики? Я вот тут уже боюсь. Радом. Я нашел. И... Так. Нет, я еще начал. Ладно, пока посмотрю, похожу. Я хочу увидеть, кто меня будет убивать. Я какую-то бочку взял. Нет, я еще не увижу его. Так, все, я здесь. Вот он. Угу. Вот здесь поросят. Да. Ой, нет, здесь. Здесь поросят. Так. Я какую-то проволоку нашел. Так. Но он же не будет сразу убивать, я надеюсь. Ну, вообще нет. Сейчас, я не помню просто. Его же призвать надо как-то. Я тебе немножко потише сделаю. Прям очень громко слышу. Наушники. Тут поросята. Да, да, да, я уже посмотрел. Нужен ключ. Все, ладно поехали. Так, я возьму эту бутыльку какую-то. Это что? Это ты сделал? Да, карту не знаю. Так, птичку я трогать не буду. Я помню, что что-то там не надо быстро это заниматься этим. Вот поросята, и там говно. Загон номер пять. Не знаю, где я. Ну-ка. О, а, они шатаются, эти туши, кстати. Слушай, если у меня хукать будет, это будет... Да я... Бля, а что сделал? Тихо, что сделал? Не знаю. Узнай. Я подошел к кнопке и там загорелась фризинг. Нас похоже охлаждает. Или, размораживается кто-то. Погоди, тут какая-то это. Рецепт вареной свиную голову удалить волосы, головы, удалить волосы, глаза, рылые, мозги умчить под соленой воде. Хорошо встретил, так. Короче, тут кто кто шипит? Ты шипишь? Я дверь. Нет, это не я. Движем мы вернулись обратно. Ну, мы кругами тут ходим, потому что это нормально. Как? Так, Она... короче, надо найти сначала ключи какие-то, да? Да. Ой. Козочка. А -а -а. Ой, козочка. Росята. Я поймал поймала всех ради ритуала, так просто. Иди-ка сюда, поросенок. умереть Но убивают, чтобы набить жадные человеческие желудки. Их души дадут мне силу. Мне не нравится, что там, где я хожу, очень темно. Он сейчас прыгнет на меня, я с ума сойду. Да не, мы же его должны, типа, как-то активировать, наверное. Ух, второй... Поросенок... Рынок, этот маленький поросенок остался да? Этот маленький поросенок, его розбит. У этого маленького поросенка его не было. И этот маленький поросенок ничего не делал, потому что я разбил его долбаную голову. Хе -хе, какой тут вообще позитивный парень. Я на втором этаже хожу. Я походу Я вообще не знаю, что делать. Нам нужно найти клетку от свиней, потом найти алтарь, и потом сжигать, насколько я помню. Ну да, ну да. Это все понятно. Так, я залез в трубу. Как, как мы с тобой друг друга потом найдем? Не знаю. Фонарик огон, я тебя вижу. Видишь? Да. Так, и что делать-то? Надо найти ключ от свиней. Пошли искать. О, говно. Ну да. Так. Тихо. И чё, ты меня сюда не пустишь? Дай говно. Там, Там надо какой-то этот ключ. Где этот ключ-то искать? Вот против... Так, ты на втором этаже был? Да. Ладно, тебя не убили, пойду тоже. А ты... Залезал в эту? трубу да. А то сквозная. В смысле, поросят нашел? Я тоже нашел поросят, нужен ключ от загонов. Нет, они кушают здесь какие-то... Тихо. А ты что сделал? Это я сделал? Не знаю, но звук был. Что сделал? Ч ⁇ нажал? Я просто к поросятам подошел. Ты здесь не был, иди сюда. Пойдем со мной. В загончиках с говном? Нет, не в загончиках с говном. Вот, сзади, развернись. Ты Так не пугай меня. Вот, сюда вот. И... И что? И вот вниз куда-то тихо слышишь да там телек это не телек это этот хер чё все выключаем Пойдем дальше в щель в эту а где -то? наверху а, наверху наверху поднимайся Погоди. Иди надо сюда. Ключ. А ты, у тебя моргает фонарь? Нет. Тогда иди сюда. Ну чего? Так нам надо его сначала выпустить, а потом ключ открывается. Тихо. Он тут. нужно надо вылезть. Константин, ты здесь? Я не пойду за тобой. Может пойдем? Он где Он на втором этаже, слышь? Он прям на там быть. А что я... он делает? Я смотрю на него. Повернись и посмотри наверх. Сейчас пойду поздороваюсь Давай. Я Блять! сделал? Я просто подошел сейчас да все вот здесь щель иди спускайся я не поднимался точнее поднимайся наоборот ключи. Вот так. Да. Кто тут? О, прикольно. Что за переходы? Мы тут вообще заблудимся. Да? Я дальше ползу. В щель. Ключ нашел какой-то. Звериный О, загон, пятый ключ. Но нам надо понять, где сжигать их всех. Что с ними вообще делать? -то? Что? Где? Там тела убежало внутри. Я в щели Что? здесь. Заходи. Какие полтело? Блять, за... заходи. <связь> <связь> Какие полтела убежали? Там половина тела человека убежала. Ну где вообще? Где алтарь? Вон он. Где? Где? Нет, не алтарь. Подберешь батареек. Там. Смотри, иди сюда. Тихо. Это наш друг. Он нам покажет. Такое? Кость? Зачем кость? Капец, что такая карта огромная? Не самую точную карту короче. Так мы с тобой все остальные играли. Так, ну тебе исключат загона 5. Но нам нужно понять, куда этих свиней вести. Здесь тупик, да? Не дай бог сюда прибежать, короче. Пойдем тогда к загону этому вниз. Я не знаю, куда еще бежать. А вот еще какая дверь. О, блядь, тихо. Тихо, Тихо, тихо, тихо. Он в тихую, вот там стоит. This. Где? видишь меня нет ну сюда а, смотри, да, да он короче вот там, вот как идешь вниз сразу налево он ну там ладно пойдем наверх туда я какой-то ключ нашел я тоже блядь, звериный да, загон 2 нам же не надо с ним пересекаться это дышит Ты что наделал? Зачем ты понаоткрыл двери и не за в них пройти? Все нормально, мы проходим. Ну пошли вниз открывать загон, я не знаю. Что нам еще делать -то? Какая особенность у этого мудака интересна? Я не знаю. какие-то лабиринты непонятные. Слушай, ну логично, что вот здесь вот красная фигня. А, слушай, а может вот в эту фигню? Вот алтарь я нашел. Где? <связывая> Ты меня <связывая> слышишь? Да, да, да. Да, да, да. Сейчас, в кишки уйди. В кишки? Какие кишки? кишку. Ну в трубу. А, я даже не знаю, где она. Я где вот. это? Вот, вот, вот. А. Вот, понял. Берем свинью, бросаем. А и вешим типа. Может вешаем, может бросаем. Фигуешь. Ну пойдем. это ты блять. Стоп, тут рычаг какой-то. А, и наверное, мясорубку надо перерятовать, перемалывать. Да, да, да, да, да. Она крутится, да? Да, она вниз спускается. Все, пошли за свиньями. Мы здесь были? Нет. А, все, я понял. Тихо. Это ты, что боршили? Он же не лазит по трубам. Я не знаю, это я бегаю вообще везде. Я проверяю еще, что, что есть. Блин, так мы тут везде были, получается. Ну все, пойдем в это тогда. Открывать загон. Ага. Вот. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я, блядь, бешеная. Подожди, это... он был тут. Так это может быть свинья это было? Я не перепутаю этого урода со свиньей. Ладно. Так. Пятый загон у меня. А, я, я, это ты, я, я сзади. У меня второй, кажется, есть ключ. Это четвертый. А пятый вот возле меня, иди сюда. Говно собирай. И зачем я собрал говно? знаю. Иди в свине дай. Бля, и как На Г или на F. Но к нас больше ничего не попадалось Ключ зато нашел Кто Первый? Так, я, я ничего не делал Винья. Остановись Ой Ну а что я ловить? Я кость как-то тут подбирал Может, Ну а нет, нет, это, это видимо как знаешь Розочки собирать не, розочки собирать, это проволока. Ну там свиньи ели мясо. <свеч> Блять. <свеч> да. да что такое? Ты где? <свеч> эти свиньи, кости еще они <свеч> разбегаются и в тебя бегут. Да? Да. Ну вот я проволоку тоже нашел какую-то. Проволока фигня. Вот надо кости вот эти. Блин. В подвале. Я нашел кости. Вот этого вот этого монстра убиваешь. Который ага. ползучий. Ага. И у него кость выпадает. Так, и? И, наверное, идти надо ей давать. То есть, а, тот он убегает. Его искать надо еще? Да. А где свинья? Можно сказать. Я у алтаря. Господи! Что? он. Назад повернись! А, прикольно. Вон она! Тихо. Стоп, подожди. Это она, надеюсь? Или кто-то идет ко мне? А, подбери там, знаешь, бак вот этот есть, с бензином или с чем-то. Капец, ты бы видел, как ты ее держишь за шею. Е! Yeah. Мы команда! А! Так. Можно? Не вешается? Подожди, я, я забыл. А, вот. О, понял. Хочу не... А что дальше? А что? Может быть, тебе надо облить? Не-не-не, тихо. А, заливать, наверное, эту надо. Машинку? А, во. Я лью. хрена себе. Бедные свинешки. все я бегу я помню что бывает после этого ух ты И, опа опа сзади О -о -о -о -о! помогите пусть ты где я скидался <с transaction> он за мной бежит он за мной бежал тоже я вообще каждый сам за себя Здравствуйте. <свз> Здравствуйте. <связ mucho>, ну что, будем дальше искать. Как мы... Ладно. У тебя какие-то ключи еще были, да? Да. У меня есть от клетки номер два. Один. А у меня один. А у меня... Зачем Подожди. Давай мы не будем открывать тогда... А, ну нет, надо открывать, получается. Может говно типа обмазываться, чтобы... А, говно, наверное, мы обмазываемся. Это что? Тихо. Ты где здесь? Ладно, я пошел этого монстра искать. А, нет. О! Блин. Может из него что, выходит? Нет, выпадает из этих поэтому понимаю Пойдем искать их, блин О, бля! О! А? Ещё один! Так, ладно. Вот. Где -то... Что а, это за да, херня? Опа, дверь закрылась. Слышь? Да. А, -а, а, эти двери сами по себе, короче, понял? Открываются, закрывается. Угу. Можно не подгадать, короче. Так я наверх. Так, давай, ладно, ищем кость, пока сам, каждый сам. Блин, почему у меня есть пистолеты, пистолет? О, я нашел его Давай, жги И спускайся вниз Во-во, я тебя вижу Видишь? Нет Внизу? Да, я внизу на первом этаже, тут свинья возле меня Тихо-тихо-тихо Ты прям надо мной где-то ходишь Блядь, перепрыгнуть не могу, а, -а, а я дома смогу обмануть Ага. Так надеюсь, я. Иди нах! Ой, я вижу, дверь открылась. А я убегаю. От кого? Не знаю. Иди ко мне уже. А -а -а -а -а -а -а. Ты где? Ты где? Я внизу на первом этаже. Я тоже. Это ты свинью жаришь что а -а -а -а -а -а. Вот он я! Что ты <с thrown> Он бежит! Мочим! Блядь, я вижу твои пятки, Константин, ебаный рот. Это ты за мной бежишь? Да. Я, блядь, тут убегаю. У тебя кость в руках? Да, да свинья жрет кость. А, ну поднёмся и А как, откуда мы пришли вообще? Что за лошадь? Мы пришли откуда? Подожди. Где? Я не знаю сам, где. Во, да, и направо. Вот здесь была она. Вот она. А мы не можем подобрать ее. Блядь. Надо еще одного искать. Этот хер где-то тот, да? План, короче, я пошел, побегу и поищу. Я с тобой что-то мне это не нравится. А он, наверное, может по этим выползать? По шахтам вот, тоже? Вот я не знаю. Я не стал проверять. агрессивно не прыгай слушай, я не знаю где он так он же не будет меня в сортире поджидать я не знаю да я вообще кругами хожу какими-то игра дай нам кость везде кости искать надо фосмофобии кость надо найти здесь кости что за тихо, о, я нашел не кость я нашел этого дебила в темноте вон он, видишь? вон он, сука ну, пусть ходит он, вон, стой он прям напротив там <свы> пошел нахер я не пойду к тебе Блин! Этих чудиков, ну надо это... Так, он на втором этаже, неизвестно где, да? Он еще тихий такой. Я, кажется, слышу его. Подожди, он был здесь, куда он ушел? блин что пока не особо о я кость нашел а все, корми кого кормить? Не бы выйти теперь о. где спуск? о так, в трубе, в трубе чувствую себя безопасно И тут, я тут со свиньями дерусь А ч так много? Ой, я заблудился. Короче, нафиг. Тихо, я тебя вижу. Да. Да мне мести. шанс спуститься. Стой на месте. Я его слышу. Как будто наверху. Господи, Константин, блядь. Большая, конечно, Ох прекрасная. я Будь хрена, она шустрая. Где? Я уже замочил. А, я с ними дрался. Их, их я уже не боюсь. Давай искать обучить. У тебя кость в руках, да? Да. Все, ищем хрюшку. сбитый какой-то ходишь uh -huh. раз возьми эту хер. взял uh -huh. ладно мне кажется на вид там где кто иди нахер блин со звуками своими вот этими блядь. вот чуть чуть Давай, давай, жопку эту сладенькую забирай. Тихо, тихо, тихо. Следи за тылами, там раз почему-то решает подходить, когда чисто вот... Значит, мы... Значит, надо драться с ней. Короче, я хват... А, нет, ты хватаешь свинью, а я здесь еще смотрю. Иди, хватай. Да, подожди. Туда иди. Все. Ты взял ее... Её... Ты взял ее нежно? Прям как надо. О Че? Я заправляю. А где рычаг? А, а где рычаг? А внизу, напротив. А, все понял. Давай, вешай. На, На Е. Повисла, мрач. Да, куда бежать? Я побегу сюда, ага, вот, сейчас, ух, что так пугает Так, я смотрю наверху, если что, я как мратья поспит Я вообще ничего не слышу, сейчас. Тихо. Ига Затина, к тебе бегу И Иди ко мне Где он? Он орет будто за моей спиной. Да-да-да. Он же в стену не выбьет сейчас. Ну все, тишина. У нас еще одна где-то хрюшка ходит. Кости-то нет? Ну да, надо. Я имею в виду, что надо, надо кости искать. Ну и ключ получается. А, я не открывал второй ключ, второй загон. Погоди, этот. А О! Сейчас... О! А, кто мне кушает Меня и свинья не съела. я за тобой как за каменной стеной помню об этом да-да-да поля да, да. зачем она так делает а? как нервник черт ты еще тут плазишь, босс. Блин, мне кажется, вот история с паучихой была самой страшной. Не знаю. <клышко> Слушай, если сейчас этот хмырь выйдет, где-то из-за угла. А он бежит! В смысле? Я его видел. Куда а, не Ну, на втором этаже, вот где я. Да, я в трубу. Ну, какую трубу пошли искать? О, ты ё. Я нашел, <свяк> хмыря. Хмыря? <свяк> Мочи его. Я забрал кость. Всё. Капец, он в трубе был, я испугался. Ты где? Я в этой... В комнате этой. Жертвоприношение. Классно. А как туда попасть? Ну, и спускайся на первый этаж. Да. да уж я помню. Свинюшка. Я свинюшку нашел. Так, холодильник, холодильник, холодильник. Бари, блядь, уйди. Тихо, я его вижу, я не пойду сюда. Блять, как мне спуститься, он там Об, Обходи. Как обходить? А если я остаюсь в холодильнике, то я умираю там? Почему? Ну потому что я сейчас вот не, не в холодильнике не остался. Да. Умер? Нет, я в комнате другой был. Я со свинюшкой тут усну. А ч он? А, тут этот. О господи. Ты где? Сергей, торжественно соединяй, иди нахуй, блядь, я не могу выйти отсюда, потому что он... Блядь. Ну, блядь, Константин, я тут пиздит. Я в туннель! Ну, пусть, О, я в комнату. Я в комнате. Пусть ну, Да-да-да, но у меня это... Тебе надо в холодильник зайти... Я здесь э, в холодильнике, в боковых комнатах. Я не пойду к в холодильник. Все, сам теперь валил. В комнату же по приношению. Не, там этот. Свинья, я ее охраняю. Все, холодильник открылся. Не понимаю, куда мне идти. Ну где посередине такой холод холодильник? Ты, ты в комнате своего приношения? Ты из-за того, что орешь? Ты бежишь. Меня громко я... слышно? Да, я не понимаю сейчас. Это. Меня пускают или что? Во, ну, в холодильнике я. Все, во-во-во, налево. Вот так за мной иди сюда. Вон. Заходи быстрее. Во! Ты не зашел, да? Я в холодильнике. Блять. Живи, брат. Я что, умру, что ли? Я не знаю. Господи, нормально с Ты угу. не знаю. Только что здесь было блядь. Она не пошла? Ну, она может, наверное, спуститься. Я ей просто слышу как она хрюкает. Она могла в подвал уйти? Она их трубу могла. <свы> Я слышу. Вот на, вот на, вот на. Поднимайся наверх, аккуратно. Тихо. тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо, тихо. На, сюда, иди. Так. Так, я помню, куда бежать. Пойдем за мной. Давай. Тихо. Меня убило, да? Костя, Костя, Костя, Костя, Костя, Костя, Костя, Костя. Блять, Блядь. Я убегаю. Где он? Он за мной бежит. О, и он бежит. Блять, блядь. Блядь. Выходите! Так все. Ты где? Не знаю. Фу, блядь. Он, он... он по трубе уходит? Да, да, да, он злой бежал по трубе. Где? Блядь! блядь он ссыпался сверху! А, так, а, а, а ты свинью посадил? Да. Фу. Так, он успокоился и ходит медленно. Я в комнате при этого приношении. Я ведь не вижу, он ушел? Да, он ушел. Нет? Он тут, он за мной пошел. Костя, я в мясорубку запрыгнул, не могу вылезти. Блять, как так? А. А, все. Все. Я, я в мясорубке застрял. А, все, вылез. Стука по трубам лазит, да? Да. Я опускаю свинюшку. Ну у нас получается пока что нету больше Гулячих смешек <звы> У него вообще психо Он бежит О, Нам надо остановить его, успокоить Я что-то вывод такой сделал Угу <звы> Ну все, пойдем. У меня ключ от закона 2 есть. Выпустим эту свинку. <свист> <свист> Не, давай кости сначала Бать, Эти ты... хрени могут лазить где угодно. Это ты, это ты ударил по этой. Он бешеный. Блять, бежим! Куда? Не знаю. Ну он там бегает на втором этаже, вот здесь. Давай туда тут искать пока. Или по первому он бегает. Вот бежит. Ты его увидел? Или... Да, я его вижу. Где? Он здесь бегает. Где? На здесь? втором этаже, вот по этих, или по этим. По а комнатам? Кости, кости, кости По кому тогда? Да он месяц У него может глаза покраснеть Блять Охуенно мы прибежали Блять, нет, нет, Трубу? В трубу бегу Дальше в трубу. Я вижу твою жопу, с твоей бегу. Красава, блядь. Иди на запах. По-мужски. Как жестко. Ой, блядь. Ты чё, свинья, блядь, это мороженое? Быстро вниз. Ой, блядь, там так. свинья, нам ну, похуй. Хуй на эту свинью. Так, так. Вторая клетка нам нужна. Клетка номер два. Так. Пять... Бля, опять она сейчас руковод берет. Четыре. Короче, смотри вторую клетку. Я пока здесь посмотрю. Вторую? Да. Она. А здесь идет? Петверка. Нет, нет, видишь. Вторую нашел. Где? А, подожди. Как мы ее открыли? А, ну да. Блять, я думал, исчезает ключи. Пёс, у ну, у нас получается ключей пол... нету вообще. Мы всех освободили судя по логике а где еще искать тогда большой загон помнишь со свиньями да да, да но у нас ключа же нету или есть не знаю ну вот от купил. четвертого еще нужно а, вот она нет от напали на меня свиньи вот ну, там от четвертого нужен блин а где большой закон со сведением? большой закон где мы с тобой возродились самое первое это да что ты я понял я не понимаю где О, а ну пойдем могу показать где-то это сучара сейчас Клетка на улице. Может в эту залезем? Куда? Вот здесь какая-то есть. Вот а не залезали. Подсказка, подсказка, я просто залазил. Ой, бля, так. А, ну вот, как быстро попасть туда. Третья есть ли? Третья есть ли? Тихо! Где он орёт? Он, наверное, так всегда орёт. Нет. Он за нами должен побежать сейчас. Убивайся. Вот, блин, где, где, где, где? Вот, вот, вот, вот. У него красные глаза, красные глаза. Ничего не поможет нам больше. Бля, морозилку бы сбежать. А бы будем по кругу бегать? А мы куда нибудь? Ой, капец! Мне пизда, мне пизда, мне пизда. Помогите. Я за тобой. У меня моргают все. Тут свиньи. Это мне пизда, блять. Ладно. Блин, на самом деле как-то скучно играть, если честно. Да, вроде не особо. Я не могу понять, где мы можем найти ключи. Давай, наверное, разделимся, хуй знаю. Не-не-не. Если мы сейчас разделимся, это хрень нападет? Ну да. И изничтожит нас. Где? Где? Где? Где? Где? Где? <связь> Все, успокоился. А ты убежал? Я спрыгнул вниз. Ладно. Паркур, паркур. Новые движения. Я сквозь пробежал. Капец у свиней. Они там походу спавнится да где эта штука я тоже не знаю я тоже не понимаю где какой-нибудь ключик найти нам надо Сложно сделать а я кость нашел Кость, это кто где ты а ты убивал бабу которая ходит нет а... или ты такой какая баба ты где я в морозилке можешь прибежать сюда посмотреть морозилка шадна? А, это этот это это, это монстр это кажется женщина. Она сверху просто маску надевает. Вот, иди Я сюда. Обратил. Вот, вот вы. Вот. Так где ты? Вот он. Жизнь. Жизнь. Жизнь. Жизнь. Вот сюда заходи. А, да. она по поползла, вон она. Посмотрим. Это точно монстр или... Да, нет? да. Эй!